Здравствуйте, меня зовут Евгений Пеньков, я проживаю в Красноярске, являюсь предпринимателем, а с недавних пор еще и инвестором. Раньше занимался другим бизнесом, полгода назад прошел курс «Территория инвестирования», понял, что можно заниматься инвестированием в автомобили. История такая была мне непонятная, поэтому купил курс, прошел, посмотрел, как это все происходит и на данный момент. Уже 12 автомобилей у нас в таксопарке, все пока машины свои, инвестиции происходят у нас не за свои деньги. Все это через банки партнеров и так далее. После курса территории инвестирования было принято решение не заниматься непосредственно инвестициями, а сделать свою управляющую компанию, так как в городе Красноярске этого направления не было переговорили с банками, порешали вопрос со страховыми компаниями, и было приобретено первых шесть автомобилей — это Kia Rio и Hyundai Solaris. Было принято решение подключиться непосредственно к Яндекс Яндекс.Такси, так как это быстрорастущая, большая, развивающая компания. Представляет в Красноярске огромный рынок, поэтому первые шесть машин подключили через Яндекс, заключили с ними договор. И стали потихоньку подключать дополнительных сторонних водителей. И постепенно поняли, что рынок растет. Первый месяц у нас был пока все какие-то нюансы подключения, обкатка машин, поиск водителей и так далее. Был такой ни шатки, ни валки. Но со второго месяца было видно, что рост идет и значительный. На третий месяц мы вышли вообще в плюсе. Рост был 350%, то есть вообще дикий рост. Было принято решение докупить еще 5 автомобилей. Начали расширять свой поиск, подключили и партнеров по Яндексу. Начали они нам набрасывать дополнительных водителей. Поэтому сейчас испытываем огромную потребность в инвестициях в автомобили. И на данный момент прямо сейчас ищем дополнительных партнеров, которые могут инвестировать могут пройти тот же курс, который, который проходил я когда-то полгода назад, посмотреть, как это все устроено, никаких слов. Возможности в этом нет. Покупаете автомобили, сдаете в управляющую компанию и зарабатываете свои деньги. Значит, что могу сказать по цифрам. Каждая машина прямо сейчас приносит ориентировочно от 45 до 70 тысяч рублей чистыми деньгами. То есть можно просто посчитать умножить хотя бы на 10. Поэтому расширяем и делаем ставку на инвесторов. После приобретения первых автомобилей, естественно, как все уткнулись в проблему нехватки водителей. Машины новые, не хотелось сложать всех подряд с улицы, сделали отдельный отбор по водителям, разместили везде, где возможно рекламу. Начали поступать водители, но возникла такая сложность, что в этом сегменте очень-очень большая прослойка людей безответственных. Вот, поэтому приходилось выискивать, отбирать. А потом были моменты, когда вообще водителей не было. А, пытались что-то сделать и переговорили с партнером, с нашим с Яндексом. И решили, что а, все водители, которые вообще будут обращаться в Яндекс, они будут нам дополнительно оказывать услугу, а, отправлять а, в, наш, так, в нашу управляющую компанию водители, которые хотят взять либо автомобиль в аренду, либо а, выйти на смену. На автомобиль На данный момент водителей очень много, поток у нас выстроен сейчас все грамотно, на данный момент нехватка в автомобилях. Для меня как предпринимателя эта сфера деятельности была мне незнакома, поэтому очень помог курс инвестирования в автомобили. Все понятно, есть уроки, выполняешь задания, смотришь, переходишь на следующий пункт. Есть какие-то, конечно, нюансы, если выпадают, связываешься с куратором непосредственно, задаешь вопросы. Сейчас, это, ну, когда я проходил, это был самый первый курс, сейчас я так понимаю, что есть уже последователи наших людей, можно уже общаться и в чате, можно общаться непосредственно с людьми, которые уже что-то приобрели, уже куда-то инвестировали, спросить у них уже какие-то вопросы. Схема работает, все дословно понятно. По своим автомобилям могу сказать, что каждый месяц это приносит определенные деньги. И самое главное, что в эпоху кризиса, который происходит у нас в стране, это единственная такая небольшая ниша из, из многих, которая растет, растет и растет. Есть перспективы огромные на рост, то есть 350 процентов в месяц. Просто это я не знаю, что за бизнес такое может быть на данный момент.